Всем привет! Меня зовут Юля, я живу вместе со своей семьей в экопоселении Чистое Небо. В мае 2016 года мы открываем новый волонтерский сезон, и это наше официальное приглашение. Волонтерство на фермах — это вид автотуризма когда люди работают несколько часов в день в обмен на еду, проживание и новый опыт. Это активный и полезный отдых на природе для людей, которым интересна жизнь на Земле, которым надоел мегаполис и которые хотят провести свой отпуск как по-новому. Питание у нас трехразовое вегетарианское, со своими овощами, деревенским молоком и домашним хлебом. В новом сезоне мы переносим волонтерскую программу на новое место. Мы запускаем новую автономную ферму, где будет большой огород для овощей и питомник для саженцев. У нас есть гектар земли, мы обработаем ее трактором, полив автоматизируем, но засаживать, мульчировать, полосить собирать урожай нужно будет вручную. Мы будем применять всевозможные пермакультурные техники, чтобы сделать этот процесс более легким и приятным. За летом мы оборудовываем лагерь для круглогодичного проживания. В нем будет капсульный блок на 10 свальных отсеков, кухня, баня и, ну, и все остальное, что нужно для жизни. Примерно к середине лета, мы надеемся, из палаток можно будет переехать в капсулы и в лагере наконец-то можно будет комфортно зимовать. У нас много работы и за пределами ферма. Нужно расчистить заросли ольхи и вника, заготовить дрова на зиму и щепку для мельчирования посадок. Будем чистить обочины дорог и ручни, благоустраивать территорию лагеря в ближайших окрестностях. Будем собирать в большом количестве, сушить травы и ягоды, а осенью собирать семена для питомников. Мы находимся на юге Псковской области, в 30 километрах от Себежа, почти на границе с Белоруссией и Латвией. У нас тепло, светло, озера, лес, национальный парк в 5 километрах, есть всякие игры, велосипеды, рыбалка, грибы, чистый воздух, бесплатный интернет, в общем, неплохие условия для отдыха на природе нам приезжает много интересных людей. Вечерами мы собираемся у костра и болтаем на разные темы. В общем, у нас интересно и весело. Если вы хотите тоже во все это окунуться, приезжайте, будем очень рады. Заезжать можно будет 1 мая. Хотите узнать больше? Вся подробная информация есть на нашем сайте. До встречи! жизнь <свист> Волонтерство на фермах это новый новый. <свист>